Да, я знаю, что серии не было три месяца. месяца. На днях, а точнее недели две назад, я проводила опрос в инстаграме. Кстати, подписывайтесь, ссылка в описании. На тему того, хотите ли вы подкаст, в котором я изложу по фактам, что к чему. Ибо вопросы из разряда «А когда серия? А почему так долго не серия?» уже в печенках сидят. И, как мы видим из результатов опроса, 100% за выпуск этого ролика. Собственно поэтому, салют, это было. Что ж, раз уж вам так интересно, куда я время от времени пропадаю, я расскажу вам эту чудесную историю. Дело в том, что в последние месяцы у меня проблемы со здоровьем. Это, пожалуй, основная причина. Однако, помимо этого, существуют и другие причины. Как бы банально это ни звучало, но довольно часто меня преследует апатия. И, к сожалению, с ней вообще ничего нельзя сделать. Приходится просто ждать, пока это состояние пройдет. Также на данный момент я нахожусь в поисках работы. Да-да, школа давно позади. К сожалению, взрослая жизнь совершенно не такая, какую ее представляют многие. Сюда же мы прибавляем личную жизнь, и ее никто не отменял. Ну и собственно получаем то, что получаем. Дома я практически не бываю, а если и бывают, то помимо своего проекта я помогаю и другим людям. Это как озвучка машинемы, так и озвучка аниме, которая, кстати говоря, занимает много времени. Ну и конечно же, иногда просто хочется отдохнуть и посмотреть сериальчики. Но так и быть. Я таки отвечу на вопрос «Когда серия?». Честно, я сама не знаю. Если бы дело было только во мне, серия вышла бы еще месяц назад. На данный момент у меня отснят практически весь материал, за исключением одной крупной сцены. И казалось бы, в чем тогда проблема? А проблема всего-навсего в одном человеке. И это не я. Дело в том, что этот самый человек не мог мне отправить озвучку на протяжении двух месяцев. Так-то, девочки. Но знаете, буквально сегодня все изменилось. Я таки дождалась. Наконец-то вся озвучка у меня на руках. Поэтому я очень надеюсь, что удастся выпустить серию хотя бы на выходных. То есть 28-29 числа. Поэтому все терпеливо ждем. Ну и раз уж я решила отснять этот подкаст, почему бы нам не поговорить про другие проекты? А именно, ДР и Этернити. Что касается DR, тут все очень сложно. Как вы, наверное, помните, это будет полнометражный фильм. И тут, опять-таки, самая главная проблема — это нехватка времени. На данный момент проект находится на стадии написания сценария. Поэтому говорить о сроках вообще нет смысла. Ну и, собственно, немного про Этернити. Проект продолжит выходить, однако теперь со сценарием мне будет помогать человек. Поэтому про сроки тоже ничего сказать не могу. Кстати говоря, для любителей БД есть хорошая новость. Я знаю, что многим полюбился этот сериал, поэтому я радостно сообщаю, что к Новому году выйдет Ова. Это не одиннадцатая серия и уж точно не второй сезон. Это будет просто отдельная история с уже полюбившимися персонажами. Ну и на этом хотелось бы подойти к концу. Теперь вам известна причина отсутствия серии, а также известно, когда примерно ее ждать. Проверьте, подписаны ли вы на канал. Поставьте лайк, если ждете серию, ну и не забудьте написать комментарий. Увидимся очень скоро.